Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре бюджетная линейка инструмента. Это от компании Sigma, Sigma Grad 105. Набор состоит из 39 предметов, рабочий квадрат 3,8 дюйма. Sigma Grad применяется, то есть набор создан для бытовых нужд, для домашнего применения, но он не применяется на СТО или автосервисах, потому что набор это бюджетный, то есть не сравнивая с полупрофессиональным или профессиональным инструментом. Поставляется набор, вот такая оранжево-зеленая упаковка сверху идет на кейсе. Важная информация на упаковке, это место изготовления набора. Набор изготовляется в Китае, это заводской Китай. И комплектация данного набора. 3,8 дюйма, 39 предметов. В комплекте идет трещотка. Трещотка 3,8 дюйма. Число зубцов 48. Есть реверс. Есть быстрый сброс головки, надпись ГРАД на металле, CRV, ЦРВ, хромбонадиловая сталь. Производитель указывает материал затравления. Рукоятка здесь комбинированная резина, пластик. Зеленый цвет это пластиковые вставки, черный резина. Длина трещотки составляет 22 см. Два удлинителя 150 и 75 мм. Две свечные головки 21 и 16 мм. Имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не упадала. Когда вы откручиваете? Кардан для труднонаступных мест. Э -э, скрепленный металлическими вставками. То есть такие металлические штари стоят. Есть карданы на винтах. Но это в более дорогих наборов идут. Это не всех. Переходник. Данный переходник можно использовать э, на трещотку 1,2 дюйма для перехода на 3,8. То есть использовать головки из набора. Также этот переходник используется... Э, в наборе есть удлинитель 75 мм. Конечно, он не, не длинный, но можно использовать вот как Т-образный -то вороток. Что-то там дожать, накрутить или сорвать. Далее биты. биты находятся в такие пластиковые боксы. Есть биты торкс, шестигранные, шлицевые и крестовые. Они используются с переходником. То есть вставляете нужную биту в переходник и подеваете трещотку сюда. удлинитель, это в зависимости от работы. Головки длинные, общее количество 6 штук. По размерам здесь 8, 10, 12, 13, 17, 19. Головки здесь подписаны. По размерам и ячейкам, которых они лежат. Надпись на головках Сигмоград. Хром ванадивай сталь 13 мм. В данном случае это головка 13 мм 6 г. Головки короткие. Общее количество 15 штук. Самый маленький размер 8 мм. И самая большая на 22 мм. По комплектации все. Визуальный инструмент, как для такого класса бюджетного, очень хорошо изготовлен, э, отполирован. То есть нету следов отлитья. Не, не, обычно в дешевом инструменте остаются заусенцы какие-то отлетия. Здесь хорошо отполировано. Нанесено защитное покрытие. То есть вопросов по литью нет. И также хотелось бы отметить, что трещотка понравилась не нерасклябанная, туго проходит и нету большого люфта на трещотке. Для такого набора, конечно, 5 с плюсом. Теперь по габаритам кейса. Вес набора составляет 2,5 килограмма. Длина кейса вместе с ручкой 22 сантиметра, ширина 30 сантиметров, высота 7 сантиметров. Ну, запирание здесь вот такие вот, замками трудно назвать, конечно. Ну, вот такие вот пластиковые защелки. Град на верхней крышке логотип. Кейс, э, пластик хорошего качества, пружинит, нажимаешь пальцем, запросов по кейсу нет. Но ну, кейс здесь дешевый, потому что набор бюджетный. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Также мы рекомендуем покупки, кому нужен бюджетный набор инструментов. Присмотритесь Сигме Град. Спасибо, до свидания.